Привет, аудитория. В это воскресенье у нас пройдет 275 номерной турнир UC. И в данном видео хочу рассмотреть бой в женской первой легчайшей весовой категории между Вэйли Джан и Юаном Инджейчик. Вэйли Джан это 32-летний боец из Китая. Провела в профессионалах она 24 боя, в 21 из которых одержала победы. Но На данном этапе карьера является она... Довольно-таки универсальным бойцом, разносторонним. Выходит из китайского бокса, возможно, поэтому обладает своеобразной техникой ведения боя в стойке. Также от боя к бою подтягивает она свои борцовские навыки. Партер обладает достаточно хорошим кардио и тяжелым панчем. Ну, Вейли можно классифицировать как финишера, так как 17 из своих 21 победы закончила досрочно. Ну, если до прихода UFC, в UFC джан практически все свои бои завершала досрочно, то в данном промоушене в связи с ростом уровня оппозиции, конечно, процент боев, оканчивающихся решением, стал выше. В данный момент идет она на серии из двух поражений подряд. Правда, проиграла она их в бою за чемпионский пояс против Роуза на Маюнос. Первый бой был проигран, кстати, нокаутом на первых минутах первого раунда, я бы сказал, Лаки Панчем на Маюнес тогда выдала просто шикарный хайкик в голову, который выили не заметила и пропустила улетев в нокдаун где Рос ее и добила. А вот второй бой был достаточно спорным. На Маюнес выиграла его тогда раздельным решением судей. Вот. Ну, Юана Энджейчик, это 34-летний боец из Польши, провела в профессионалах она 22 боя, 18 из которых держала победы. Пришла в UFC из кикбоксинга, где показывала довольно-таки неплохие результаты. Но обладает она хорошей ударной техникой, разнообразием ударов, как ногами, так и руками. Имеет достаточно неплохое кардио. Есть, но, правда слабая сторона это борьба, но может она нивелировать этот недостаток отличной защитой от тейкдаунов. В UFC достаточно давно делется на, на топовом уровне. Ну, шла она неоспоримой, непобежденной и доминирующей чемпионкой в принципе в своей весовой категории до встречи с Росном Аюнос, которая сделала просто шикарный апсет в этом бою, отправив Юану в нокаут в первом раунде. Но после этого боя полячка стала чередовать победы с поражениями. Единственное, что проиграла она только чемпионкам или экс-чемпионкам. И вот В крайнем бою в марте 2020 года проиграла раздельным решением судей тогда еще чемпионки, нынешние оппонентки Вэли Джан. Ну, в эти же выходные будет реванш, который, в принципе, мы попытаемся разобрать. Ну, в антропометрии выигрывает Юана, размах рук у нее больше на 6 сантиметров, рост на 5 сантиметров, в женок она незначительно уступает оппонентке. Ну, также э, Велиджан будет выглядеть помощнее, ну, ниже ростом, но физически посильнее, чем Йоанна. В их первом бою... бля, что такое? первом бою, который закончился, кроме того, что раздельным решением, еще и спорным. Не все согласны с победой китаянки. Но вот тот момент, что Или была чемпионкой, все-таки судьи решили, что полячка сделала недостаточно, чтобы отобрать титул, все-таки присутствовало. Энженчик показала, что она в стойке работает более технично, чем Вейли, Нанесла больше акцентированных ударов. Но все-таки, учитывая тот факт, что панч будет посерьезнее у китаянки, полячка получила больше урона за 5 раундов. Хоть и пропустила гораздо меньше ударов. Не очень мне было понятно, зачем Юанна, не обладая нокаутирующей мощью, вообще зарубалась с довольно-таки жестким панчером в лице Вейли. Но это вопросы к самой Энженчику. Ну, с тех пор прошло 2 года... В Илье за это время потеряла титулы и проиграла в реванше, а Юана не выступала вообще. Да, с одной стороны, у полячки простое два года, но не сказать, что она отдыхала НЖ, тренировалась, не получала урона и взноса в боях, так как их просто не было. А, находится в отличной форме на данный момент. Мне кажется, что она морально и физически отдохнула и вполне готова провести реванш с Китаянкой. Думаю, что тренера подготовили ей хороший геймплан, где она уже не будет лезть в зарубы джан, будет придерживаться плана и вполне способна забрать этот бой. Но в подтверждении моим доводом я еще посмотрю висогонку в пятницу и, вероятнее всего, поставлю на победу Юана решением за коэффициент 3.3. Ну, конечно, все зависит от весогонки, потому что Юане как бы ну, не особо э, хорошо дается висогонка. Посмотрим. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Кстати, в Телеграм-канале я в субботу выкидываю варианты ставок И не только на те бои, которые рассматриваю в обзорах Но еще и на те бои, на которые не хватает времени или возможности сделать видеообзор Также подписывайтесь на YouTube-канал Там я стараюсь делать адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты Все, ставьте лайки, также пишите комментарии Интересно посмотреть ваше мнение по поводу боя что вы думаете? Все, давайте пока до следующего боя.